Здорово. Ну... Как ты? Наконец-таки разработчики Барви все-таки дали нам сборку с небольшой частью того, что уже добавили на тестовый сервер. К сожалению, это не все, что уже есть, над чем идет разработка, но хотя бы небольшая часть, с которой я тебя сегодня познакомлю. Как и обещал, я все-таки залетел на этот тестовый сервак, установил данную сборочку и сегодня все тебе покажу. Вот такие вот нам с тобой добавили новые скины. Да, скин Джека Воробья, а также скин Хабиба мы с тобой уже видели в одном из прошлых моих видео ролика, но сюда подвезли еще достаточно немаленькое количество новых скинов, также они довольно качественно проработаны, очень хорошо прорисованы, к примеру тот же скин Булкина, вот такая вот у нас Ольга Бузова, которая честно говоря не особо похожа на себя, это лично как по мне, узнал ли ты ее, отпиши обязательно в комментариях, вот такой вот дяденька в фирменной футболке Барби ХРП, а также походу его младший брат, а вот по моему уже и Симпл из команды Нави, к сожалению я не могу найти нового скина Бумыча, которого довольно многие люди ждали. Вот этот дядька вообще угарный. У него какие-то просто огромные длинные руки. Не знаю, зачем мы нарисовали такие длиннющие руки, но выглядит он довольно забавно. Также нам показали на тесте три новых автомобиля. В принципе, мы видели уже скриншоты данных авто. Это новый Volkswagen Golf. Вот так вот он выглядит снаружи, и вот так выглядит его салон изнутри. На него, как и на все, в принципе, автомобили, которые планируются добавить, сказали, будет от двух до трех видов тюнинга. Ну а вот это та самая новая Toyota, Спринтер, а точнее старая Toyota, так наверное будет правильнее. Мне было крайне интересно, будут ли у нее выдвигаться и задвигаться обратно фары в капот. Потому что в реальной жизни эта система работает. Но как бы я ни пытался на тесте включать и выключать фары, глушить и заводить заново двигатель, к сожалению, данные фары никуда не убирались, не задвигались. Было бы, честно говоря, довольно круто увидеть данную систему на барвихе РП. Тем более, что на движке Сампа вообще существует такая механика. Ну а вот это вот новая Бэха. Лично, как по мне, особо ничего примечательного в ней нет. По-прежнему, F90 мне нравится больше всех остальных BMW. Это что касается внешнего вида. Сказать по поводу скорости или устойчивости данных автомобилей на дороге, я, к сожалению, пока ничего не могу. Я, в принципе, протестировал их все между собой. Ездят они, в принципе, такое чувство все абсолютно одинаково. Словно эти модели были залиты на базе какого-то одного автомобиля. Уверен, на основных серверах они себя будут чувствовать совершенно по-другому. Также ничего сказать не могу по поводу цены данных автомобилей или по поводу цены на все новые скины я проверил магазины и автосалоны на тесте к сожалению туда пока ничего нового не добавили также как и не добавили в новый магазин аксессуаров какие-либо новые акции как ты успел заметить нового острова на данной сборке пока к сожалению также нет разработчики пока не спешат нам его показывать видимо именно там и появились какие-то проблемы во время тестирования ну что ж нам с тобой пока остается только ждать пока все это дело доведут до ума многие меня довольно часто просили проверить донатное меню на тестовом сервере что же туда все-таки нового добавили ну а добавили нам по классике жанра новую рулетку на тесте данная новая рулетка называется summer видимо планировали добавить эту рулетку еще летом но скорее всего в конечном итоге ее просто-напросто переименуют да это как раз таки абсолютно новый вид рулеток конкретно с транспортом То есть здесь мы с тобой можем выбить исключительно только либо какой-то автомобиль либо мотоцикл ничего другого здесь выпадать нам не будет больше никаких ремкомпаний Плектов, аптечек бесполезных ресурсов или что-то вроде пакета лицензий мы с тобой в этих рулетках не увидим я так понимаю все эти вещи останутся только в рулетках старого образца также мы с тобой можем наблюдать на тесте при открытии данных рулеток не совсем корректную их работу конечно же на основных серверах такого не будет на основу все это дело допилят на тесте это лишь концепт понятное дело что на всех основных серверах с большей вероятностью скорее всего в этих рулетках будет выпадать именно какой-нибудь дешевый транспорт по типу мотоциклов восход, вятки или какая-нибудь АК. Естественно, уже с минимальным шансом будет выпадать какой-то дорогостоящий автомобиль. Но в любом случае, лично как по мне, это гораздо лучше, чем выбивать на постоянке какие-то комплекты или дерево. Если уж касаться вопроса доната, то лично как я считаю, лучше добавлять вообще только отдельные классифицированные рулетки или кейсы. Отдельно с тачками, отдельно я бы добавил с мотоциклами, отдельно со скинами и всем прочим. Ну а как там будет в конечном итоге, я думаю, решат только сами разработчики. Ну а мы с тобой это дело увидим на всех основных серверах Барбихи РП. Ну а пока что у меня для тебя все. Постараюсь держать тебя в курсе всех последних событий. Пока!